Дорогие друзья, крайний на сегодня матч. Это команда Road to Victory против Aggressive Victims. Ножи за командой Road to Victory и ножи на карте нюк, на мой взгляд. Значит, очень многое. Ну, просто овер дохрена, простите меня за мой французский, значит, ножи. Их непременно нужно выигрывать. И точно так же непременно нужно выбирать сторону обороны. Чем сейчас рот у Виктории занялись, а агрессив теперь будут вынуждены играть в слабой стороне. И лично я, когда играл в CS 1.6, очень не любил на нюке играть в атаке. Ну, в целом, я вообще и так карту нюк не очень любил. Но именно. WhatsApp хоть работает? Ну, ватсап, да, работает. Ну, в целом, я чаще пользуюсь даже телеграммом, чем ватсапом, на самом деле. Поэтому, если бы его запретили... Аналогов полным-полно. Как бы я от этого не огорчусь ни разу. Агрессив-виктим спы... Продолжаются пройти на точку Б и, надо признать, получается весьма и весьма неплохо. Пётр, приветствую вас. Вот это я попал на стрим. Да, Пётр, вы попали на стрим. Есть такое. Нюк лучшая карта. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, сами знаете. Не мне вам это объяснять. 1-3-3-7, минус дует. Минус от жары по эйфории, минус от геймовера. моментальные размены прилетают на каждый практически минус, сделанные игроками обороны. Ну и мы получаем очень неприятную ситуацию для Road to Victory. Дорога к этой самой Викторе явно будет не самой простой, надо понимать. Минус от Санты. 2 в 2 ситуация. Шара и 1-3-3-7. Уже только 1-3-3-7. Неужели такое можно выбить? Танцы вокруг ящика начинаются. Пульку. Просто пульку. Пульку. И вам, Пётр, тоже приятного просмотра и настроения хорошего. Вот. Я лично, например, почему не любил карту Нюк? А, все вполне очевидно. Ну, потому что она вся практически прошивается. И даже не секрет уже давным-давно с улицы найден а, прострел. Ну, вот, ну, например, а, вот откуда-то отсюда. Я не помню точную, точное место, но простреливаются рампы. Ну, после этого как бы о чем говорить. Ну, в общем, я из-за этого всегда и не любил ее. Потому что слишком уж она картонная. Из всех карт, по-моему, самая картонная. Ну, хотя тут еще, конечно, можно по, по Трейну поговорить. Он тоже вполне себе картонненький такой. Ну, но... ну да ладно. В общем, у нас повели в счете игроки команды Aggressive Victims. И уже ситуация 2 в 4. Игроки обороны, как вы видите, защищают точку Б. Но тут не совсем логично идти на точку Б игрокам. Атаки, чего я думаю, поэтому они делать и не будут. Ну, найден последний игрок обороны. Ну и <coughs> трейн картонный, лол. А что в трейне не картонного? Давайте разбираться. Если же вы, Артур, принимаете вот такое вот решение и пишете лол, как бы иронизируя, то расскажите мне, что на трейне не картонного. Ну, давайте, я послушаю. Вагоны шьются? Шьется. Пожарка прошивается? Прошивается. Так вы говорите, трейн картонный? Я вам говорю, что картонный. И вы теперь мне начинаете говорить, там только пожарка шьется, да? То есть вагоны не шьются. Вагоны не шьются, да? Торец? Торец не шьется. Весь дом, в принципе, не шьется, сотни не шьется, ящики на зелени не шьются. Нет, вообще нет. Что, Господи, конечно, нет. Конечно, нет. Ничего не шьется, только пожарка. Но если вы шьете только пожарку, то, наверное, да. Для вас, наверное, только пожарка шьется. Но я вас подрастрою, далеко не только она. Ну что ж, очередной раунд выигрывают игроки коллектива Aggressive Victims. На этом экономические. Uh, так по этой логике можно сказать, что все карты картонные ну, Все, естественно Естественно Вопрос в КСе, насколько много процентов карты шьется Ну, условно, на Дасте, например, шьется гораздо меньше Да я вижу, что я голосование не запустил Но вы же поймите, что у меня не четыре руки Я же, черт возьми, не Егора из Mortal Kombat Я не успеваю и игроков переключать И голосовалки запускать так, ребятушки, подождите секундочку Сейчас, я, нет, этот А, тут ранний девайсный был Все, понял, понял, значит сейчас Force, есть время запустить Голосование Так, значит у нас Кто победит? Первая команда Ну давайте я по-быстрому просто напишу Агви И написал ФП Мэше Агви против а, а при чем тут Вествуд? Я говорю только исключительно за турнирные карты. И РТВ. О, накуканили эйфорию. На ножик! На ножик посадили, дорогие мои друзья. Сейчас капитана команды Aggressive Victims. Это может, кстати, очень сильно ударить. Ой! Успела Жозефина схватиться рукой за лестницу и не разбиться. Повезло же, черт возьми. 9 хп, правда, к сожалению, да, и вынужденный сейв, как вы понимаете. Но игроков атаки покусали, но все-таки победа-то из, из рук выскочила, да. Ну, возвращаясь, допустим, к теме прострелов. Ну, вот сейчас мы смотрели перед этим карту Dust 2. Ну, шьется Тэшка. Я этого... Жозефина это он. Вот, видите? Видите? Я же только на самой первой карте, на Мираже, говорил, что если парень подписан девушкой, там была Ева из команды Хоп Хэй, я сказал, что то, что человек подписался Ева, далеко не означает, что это девушка. Вот видите? Жозефина. Жозефина это же женское имя. Женское. Что с человеком происходит, когда он придумывает себе никнейм в виде женского имени? Для меня лично это загадка, тут явно что-то не так <с> Как-то <с> Ладно, опустим все эти а, нюансы Хорошие для кого-то или нет Ну, что есть, то есть Шаров, минус Санты, минус, Жозеф... э, минус от Жозефины Но, правда, выжить Жозефине не удается Чокнутый забирает его И ситуация 4 в 3 с перевесом за атакой И более того, еще и даже э, поставленная бомба а что, за Еву пацан играет? Нет, Ева это девушка. Вот, Жозефина это парень, сказали. Вот. Я вот, вот это немножко для меня странно. Я, кстати, привел пример, что как-то комментировал матч, где человек подписался Анастасия, хотя он был парнем. Собственно, вот. Такой пример. И я еще сказал, да, что это Анастасия с прибором. Это означает, что он хочет поменять пол. Он из Европы. Ну тогда это многое объясняет, да. Еву зовут Дарья, знакомьтесь. Вот, Майк, спасибо вам большое. Что, кстати, тоже странно. Может быть, он в душе девушка. Не исключено. Ева есть такой человек в преступном мире мужского пола. Блин, ну... Радо, у меня не такие большие познания. Тем более уж... Этого какого... Ой, патрончики закончились у жары. Но ну, благо дует, подхватил. Ладно, давайте немножко я сейчас прекращу работу с чатом, а то у нас на табло уже 5-0, а я толком э, не то, что по игре вам ничего не прокомментирую. Я даже, блин, команды еще пока представить не успел. Давайте быстро. Это Санта дует, Жозефина, жара и Димон. 1-3-3-7, шара, эйфория, чокнутые гейм Овер. Все, хотя бы что-то я уже сделал. Но она неплохо двигается получше Мясича Но мне кажется, пока что лучше Мясича На самом деле никто не двигается Вот пока что В, в увиденном мною Мясич на пробел прыгает в 2022 -м. Серьезно? Серьезно? Я не могу прям Капитану РТВ 14 лет? Ну, а что, в 14 лет не люди разве? Он гонит. Он гонит, но не прыгает на пробел, да? Ну ладно, это многое меняет опять же. Ну, вырубают Димона. Шестой раунд отправляется в копилочку команды Агрессив. и Дайте-ка я быстренько чекну имя капитана у команды РТВ. Где-то у меня здесь было записано. Я записывал, да, да, да. Димон, Димон как раз-таки, кстати. Вот, это сейчас как раз капитаны уработали на точке Б. Понянненько, поняненько. Врет. Я знаю капитана. А, даже так. Ну ладно, в общем, неважно. Лично я не делю. Как бы людей на возрастную категорию бывают и очень умные школьники, а бывают и... Спасибо большое Петру за донат. 500 рублей на пиво. Петр принял. Принял. Принял, обнял вас. Спасибо вам большое. Джаст дует. Ну, только без джаста. Осталось только подуть немножко. Минус чокнутый. Гейм-овер. Минус жара. Дует. Вновь со снайперской винтовки. Ой-ой-ой, не залетает фаздуму 1337. Но все в порядке. Есть в руках еще Дигл. Дует последний, ну и тут, конечно, опять ситуация Которую вновь выиграть не удается, дамы и господа И это уже 7-0 Ну, я полагаю <laughs> Не 21 это размер ноги у него <laughs> Третий? Третий ноги-то? Или основной? А, как так? Это же, блин, Контровская карта. Да, это Контровская карта, вот поэтому и хотел сейчас как раз сказать, что шансов прям не очень на самом-то деле много. Я вижу у команды Road to Victory на камбэк потенциальный, да, потому что они и так отдали 7 раундов. И если они возьмут оставшиеся 8 и даже победят в первой половине, в любом случае для атаки Aggressive Victims забрали уже очень большое количество раундов. Поэтому включиться обратно, ну мне представляется очень трудным жара э, забирает шару там заметьте кстати сразу выстрел от 1337 да то есть это четкая называется работа по инфе ему сразу сказали откуда стреляют он моментально туда всадил вот за это кстати респектулечка такие моменты именно показывают насколько хорошо развита коммуникация у команды и коммуникация во многом кстати говоря это залог победы просто вовремя сказать Неправильно точки занимают. Ну, учитывая, что это все-таки игроки, все команды, по сути, здесь это <соединяющие> ребята с паблика. <соединяющие> а вот здесь сейчас хотелось бы сказать, в 2022 году не, не умеют <соединяющие> на лестницу залезать. На девятку, точнее, по лестнице, это да. А вот, в общем, тут, да, немножечко проблема, но кроется, наверное, это всегда проблема, да, в том, что... Команды с паблика играют всегда на чили, как говорится, да, на расслабончике. Димон что-то вообще вот определиться все не может, на какую же точку ему бежать. Прибежал за... Залез на девятку, прибежал на Б. Ладно. Ермаку клепану, что Мясич двигается хорошо. Клепайте, клепайте, мне нравится, как Мясич двигается. Ну, в плане игровом, естественно. <звы> Не занять девятку. А зачем ее занимать-то? Зачем? Там уже и так все было понятно в этом раунде, поэтому девятку можно отдать. Ну, и далее. Далее Жара. Вот один из ключевых игроков должен быть, по идее, в этом раунде, если, конечно, не начнут прорывать раньше будку. но ну, вот уже в желтом, кстати, начинается какая-то перестрелка. Ой, Жара, Жара, Жара, Жара. Минус достается не ему, но его, можно так сказать, спасли. Жозефина и Жара по минусу, однако попытка выхода на точку А по-прежнему имеется, и гейм-овер... Забирает жару, эйфория открывается также из желтого, чтобы прикрыть своего товарища и потенциально сбрить девятку. Там у нас, кстати, дует с 41 Ну но эйфория, кстати, сейчас очень сильно рискует. Димон минус гейм-овер. Почему до сих пор бомбу-то так и не поставили? Вот что для меня является большой загадкой. Так, у нас вылет. У нас какой-то лофер появился. Странно, странно. Он в плавках лучше двигается? Ну, не знаю, не знаю. Вот тут уж точно ничего не могу сказать, потому что я не видел. Лофер, короче, у нас какой-то появился. Я не понимаю, этот человек на замену пришел или нет. Вылетел один игрок сейчас. Санта. Санта вылетел из игры. Лофер будет его заменять? А что, так можно? Ну, типа, можно прям посередине игры брать и замену делать? Ладно. Загадка покрытая тайной. Мраком, точнее, тайной. какой, нахрен тайный. Скинем видос завтра. Окей, окей. А, замена была, да, все-таки. Вот инсайдерская инфа. Окей, окей. Мари, идет пушить. Дует, идет. Идет пушить, непонятно кого, потому что соперник все это время здесь сидит. Ну! Забавный момент с точки зрения игрока атаки, разумеется, довольно прискорбный момент с точки зрения команды Road to Victory, потому что такое нужно было выигрывать, естественно. Uh, Все-таки снайпер против uh, человека с м Очевидно, снайпер должен проигрывать на ближней дистанции, но здесь как бы даже боя не получилось, потому что там какие-то были попытки дефать прямо перед лицом соперника, что, мне кажется, является немножко наглостью. Как приятно, что эта игра жива в киберспорте. Глеб, согласен с вами, согласен. Чек не ВК, Сань. Э, давайте хотя бы, когда смена сторон будет, я обязательно чекну. Просто мне сейчас не совсем с руки. Хотя ладно, могу чекнуть. Могу. Видимо, тут тоже ГГ. Но ну, есть, да, достаточно нефиговенькая вероятность. Так, короче, у нас <пять> опять Санта возвращается обратно. Господи. Чё-то ребята прям совсем... Мало того, что у них проблемы с обороной на карте Нюк, так у них еще и с составом какие-то прям проблемы в ходе этой самой обороны на карте Нюк. Ну а тем временем на табло уже 10-0, которые очень сильно пугают и очень сильно просто кричат. Кричат, дорогие друзья, о том, что... Этот мир не спасти Ну, во всяком случае, дорога К этой самой Виктории Сегодня, наверное, пройдена не будет <с> Драка за место в составе, точно, Володь, точно Не могут определиться То ли Санта будет играть, то ли еще кто-то Минус от гейм-овера, минус от чокнутого, ну и моментально расчищен по, щу... по счете, <сути> по сути, выход на точку Б. 1337 отличная хаешка на девятку, минус Жозефина. Санта, кстати, только в спекторах по-прежнему присутствует, и никак не подсоединится, поэтому по-прежнему в четвером, на самом деле, играют Road to Victory, невзирая на то, что пятый игрок в лайфбарах все-таки светится, но на сервере его по-прежнему -по нет. 1-0. Батюшки-матюшки, что творится? Улицу не смотрят, друг друга не прикрывают. Элементарно, Жозефина чекал сначала улицу, далее перевелся на будку, и нет инфы от него, что перевелся, и ему никто не смотрит спину. Это норма. <laughs> Это норма, к сожалению. Энгри. Ну, так бывает. То есть, нужно понимать, что не все мы дикие какие-то невыистовые каэсеры. Поэтому ко всему нужно относиться. А, Все-таки. А... С снисхождением, с небольшой горе снисхождения, как минимум Вот, видите, дует как а, подул сейчас в лицо гейм-оверу Ну, немножко вот тут, вот видите, вот это говорит о том, что инфы у ребят нету Да, то, что один обходит со спины, и дует здесь идет и стреляет в своего тиммейта Благо тут френдли fire все-таки выключен а, Дует имеет 100 хп и кучу амбиций на победу но вот теперь уже имеет 19 хп и, скорее всего, навряд ли что, получится Так, ребяточки, важное заявление. Завтра игры не с 19.00, а с 18.00 по Москве. Как и сегодня, так же все. Вот, имейте в виду, завтра в 18.00 по МСК. Вы сможете вместе со мной понаблюдать уже за третьим игровым днем в рамках этого турнира. Это понятно, но так на турнир же пришли. Ну вот, ребята учатся. Я помню свой первый турнир, когда играл. Это было что-то с чем-то. Я вспотел... Просто сидя дома, как говорится Вот, ну, то есть первый турнир, который я играл Был интернет-турнир Я вспотел от волнения У меня руки тряслись, я вообще не знаю Убил ли хоть кого-то за первую свою игру Мы вылетели прям сразу с турнира После первого матча Так что тут, в общем, было Ужасно жутко ББ, до завтра, Сомчик, удачи вам Удачи и до завтра ну, в общем, что, Жозефина? Минус 1337, при этом все равно допускается постановка бомбы на точке Б. И как следствие теперь э, будет ретейк. Ри... 7 евриков от Сомчика, Сомчик. Ну, в очередной раз вас еще раз, пожалуй, обниму. Не могу, иначе. По-дружески жму вашу крепкую мужскую руку. Спасибо вам большое, Сомчик. Чокнутый бродяга отстреливает Жозефину Ну, последним остается в живых жара 92 хп, дефьюз китов нет Отсутствует как явление И как явление отсутствует также шансы на победу В общем-то, уже в этом матче Давайте будем честны Не будем, как говорится, кривить душой Команде Road to Victory Ну, не выиграть уже в этом противостоянии никак Тем более еще и в вчетвером Тут и в пятером-то, в общем, они отдавали раундов. У них проблемы с составом начались на 8-0 или на 9-0. Ну, то есть, как бы, ну, 9-0-то уже было. Неважно же, что их было пятеро. Все равно. Когда счет 14-0, мне сразу вспоминается тренер из «Газмяса», как он кричит, 14-0. Я первый турнир, если можно так назвать, в компьютерном клубе в 2005-м. Вроде на копейки какие-то. Ну... Я успеваю прочитать одно сообщение, и пока я читаю это сообщение, заканчивается просто нафиг раунд. Ну, респект команде Aggressive Victims. Они при этом продолжают держать марку команды, которая вот не позволила себе, заметьте, приобрести дробовики, например, да, и начать тролалайт своих соперников, да. Хотя могли бы. Счет как бы позволяет, да, как вы видите. То есть тут навряд ли... Будет равная битва, хоть сколько-то, да? Ну, вот Шара прошивает жару. Следом забирает Жозефину. Димон, капитан команды, подключается в мейн, делает даблкил. И все. И все это 15-0, дорогие друзья. Но пока что, к сожалению, такого разгрома не было еще ни разу. Вторая половина начинается сразу с матчпоинта. И всего-навсего команде Агрессив Victims для победы нужно взять пистолетку. В общем-то. А можно ли игрокам турнира играть на сборках, или же именно оригинал игры нужен? Да, здесь ребята могут играть, ну, с пиратского клиента, с нон-стима, да. Набираться опыта, конечно, надо РТВ, но они хотя бы для начала стрельбу свою подтянули. 0.15 за КТ на нюк, ну, вы вдумайтесь. Да тут, мне кажется, честно, честно скажу, вдумываться даже не во что. 15-0 проиграть сильную сторону, не взять вообще ни одного раунда, при всем уважении, конечно же, к команде РТВ, не хочу вообще, ребят, обидеть, ни разу, никоим образом, но очень слабо, конечно, это очень слабо, ну, это ситуация, в которой хуже, вы понимаете, да, сыграть нельзя, то есть максимум можно проиграть 15-0, они проиграли 15-0, Максимум, что самое плохое можно проиграть в сильной стороне. Они проиграли 15-0 в сильной стороне. То есть хуже матч сыграть нельзя. Это факт. Я просто констатирую факт. Я ни в коем случае, опять же, не хочу кого-то оскорбить или обидеть. Всем хорошего вечера. Рад был услышать Петр. Обнял вас и вашу крепкую, опять-таки, мужскую руку. Спасибо вам большое. И за донат на пивко обязательно, обязательно. И, конечно же, за... Просто, в принципе, я очень рад, что вы пришли. Я уже <coughs> частенечко комментирую КСИК и вот все думаю. Петр то ли не приходит, то ли молча за рулем, как обычно смотрит мои трансляции. Даже, честно скажу, немножко запереживал, потому что видел как-то, что вы, там, если я не ошибаюсь, в футбол, да, там и травма, по-моему, у вас была, да, вот, боялся, что что-то плохое случилось. Лофер у нас теперь присоединился. Ну, честно скажу, я не думаю, что поменяет что-то лофер. Замена одного игрока, ну окей, но не думаю, что, что, что опять же, это на что-то повлияет. Саня, го Не-не-не, я сегодня уже как бы распланировал вечер. Сегодня я распланировал вечер на свою супругу и на Геральта из Ривии, как говорится, да? <laughs> Нужно дальше допроходить. проходить. Ачивки не ждут. По идее, нельзя играть на сборках, где модельки игроков светятся, как, так как это запрещено правилами игры. Глеб, ну не во всех модельках игроки э, светятся. Да, давайте так. Um... Есть модели стандартные, просто пиратская сборка, да, то есть non-steam версия Counter-Strike, и при этом в ней абсолютно чистая, там даже модельки все дефолтные, то есть, ну, само собой, ура, я в плане, ну, естественно, горячо, любимая моя супруга, как же я могу тебя не внести в план своих... Действий на вечер Ну что ты, ну что то супруженька моя Ладно, вторая половина стартанула Агрессив Виктимс против РТВ И РТВ готовы Штурмовать Готовы штурмовать точку Б Полетела хаешечка. Минус один есть Кстати, Локер, вновь прибывший игрок Команды Агрессив Виктимс Сразу приносит два минуса А вот и Профит подъехал Новичок тащит, да, помогает своей команде по мере возможности Бомба установлена Лофер занимает очень неприятную, кстати, позицию для игроков обороны Ладно, давайте так, вот, положа руку на сердце, раунд слили Слили просто в дрибадан агрессив виктимс За это им респект Ну, в плане им, команде Road to Victory огромный респект за то, что они откамбэкали Ну, хотя бы пистолетку взяли Есть надежда на что-то Работа, покупка еще одной квартиры, травма еще с 19-го, кресты передние и задние порвал. Ой, ой ой ой ой только операция, но это будет позже, когда дети будут. Ох. Петр, ну, сочувствую, сочувствую. У меня есть знакомый, он тоже увлекается футболом, и у него была травма. И, и, и я помню просто, он тогда сказал, что это не самое страшное, вот если бы как раз-таки а, разрыв... Креста произошел бы То вот это было бы, говорит, гораздо ужаснее И вот, ну, кошмар Кошмар Я просто даже прям не знаю, что сказать О, Очень жаль, очень жаль, что так получилось Ну, с другой стороны, конечно, да Футбол, это всегда Возможная травма Привет, Саша, Ахмед, приветствую Ой, я только сейчас заметил, что теры больше не красные. Да я забываю каждый день, блин, поменять модели, потому что... <с> каждый день говорю себе, закинем свои модельки сюда. Закинь, но забываю. Главное не сдаваться, вытащить всегда есть шанс. Но объективно по стрельбе агрессив сильнее. Тут шанса вытащить нету. Сейчас технически выигрываются раунды, потому что соперники играют с пистолетами. Я мышцу надорвал сильно на футболе, потом решил, что он не стоит этих травм. А я сделал очень неудачный подкат, и мне прилетело буций в коленку. И после этого я футбол, кстати, тоже бросил. Сколько призовой фонд составляет? Эта информация конфиденциально. скажу только на финале. Жара! Минус гейм-овер. Ну, опять же, раунд с пистолетами от агрессив. Я не надеюсь на то, что они его выиграют. Они могут его, конечно, выиграть, да? Ну, и тем более... Они не просто могут его выиграть, они его выигрывают. Ну, два девайса есть уже, это что-то. Это что-то, но вот еще их реализуй, правда. Есть инфа под одному, а вот, кстати, по эту информации нет, но тут, видимо, не выжить. Увы и ах, дорогие друзья, увы и ах, но это 16-2 и команда Агрессив Victims становится победителями очередного матча группового этапа от турнира Summer Cup номер один, который проводит коллектив Новые Патриоты, дорогие мои друзья.